Доброе Рольф. Поедем в воскресенье загородь. В воскресенье не могу. Почему? В свидание, да? Ах, Рольф, Рольф, я в университете знал только науку, а не свидание. Папа, но ты женился студентом? Кто тебе сказал? Тут мне говорил один знакомый. А, Рольф, ты мне приготовил анализ больного, который я тебе вчера передал? Прости, отец, но, к сожалению, у меня не было времени. Как, кровь, разве ты не понимаешь, насколько это серьезно? Ведь я должен заранее подготовиться к операции. Пожалуйста, срочно приготовь мне анализ. интересует эти ворота, чтобы сегодня же все анализы были на моем столе. Посвичка, Француз. Лушай, придется сделать. Придется. До свидания. До свидания. Рассказайте. Друзья, радио! Жизнь только начинается! Говорить. Этот коричневый попугай повсюду говорит одно и то же. Вот и сейчас он скажет: Горе красным! Да Горе красным! Сада! Красные, евреи, арктисты, это они виноваты, что мы проиграли войну. Как сказал Адоль Хитлер. Подклянемся жрежности Хитлеру, который уничтожит всех красных, а евреев выгонит из нашей страны. Он даст хлеб, он вложит в карающий в руки нации. Он течет немецкая кровь. Сетколотуйте до Адольфа Гитлера! Наглый обман! Нам подсылает чужих людей! Не слушайте эту бабель! Это коммунист! Я не коммунист, я просто рабочий. Меня все здесь знают. Этот шалопай кричит, что Гитлер вложит меч в руки нации. Значит, опять война. Я три года дрался на фронте, товарищ. И не хочу больше. Кормить в шее в окопах и убивать неповинных людей. Правильно! Правильно! Да, мы проиграли войну, товарищи. А что, если бы мы ее выиграли? Один черт. Итальянцы выиграли войну. А я что-то не слыхал, чтобы итальянскому рабочему жилось лучше, чем нам. Товарищи, предстоят выборы в рейстах, А в эти предвыборные дни запрещаются наши собрания. Их разгоняет Полиция. На своем фабричном собрании мы имеем право советоваться друг с другом, кого нам выбирать. Нам, товарищи, нужно во всем самим разобраться, а не плячать под дубку таких горлопанов, которые кричат «Голосуйте за Гитлера!» Что ж, товарищи, голосуйте за веревку на свою шею, а я буду кричать ни одного голоса обманщикам, ни того голоса Гитлеру! Спокойно, товарищ! Спокойно! Это провокация, товарищ! от имени немецкого народа. Вот их методы. Нож в спину, пуля, виселица. А завтра, он правильно говорит, завтра новая война. И они задушат нас, если мы не объединимся, если мы не выступим против них единым фронтом. Раз раз раз раз раз раз тихо, товарищи, тихо. А за кровь этого товарища отвечают вот эти наемные бандиты. <толкут> а.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 Не объявляет закрытием. Разойтись! Иди ко мне, маленький. Фред, скажи мне, когда ты вырастешь большим, кем ты хочешь быть? Боксером. Боксером? Простите, профессор, срочный случай. Он будет боксером. Профессор, что вы думаете делать с ногой? Я ему вырежу гланды. Гланды? Да. Но ведь у него поражен коленный сустав. Процесс в ногах у ребенка вызван инфекцией, которая сидит у него в гландах. Я удалю ему гланды, ребенок будет здоров. Надо держать третьих плечах. Это артилия. Чем вы себя поранили? А это у нас был небольшой политический разговор. Я вас спрашиваю, чем вы себя поранили? Политика тут ни при чем. Очень даже при чем, господин профессор. Меня ударили ножом. Ну, знаешь, вы не думаете о своей семье, если совете драться? Я только о ней и думаю, господин профессор. Ну, это нелогично. Как это так? Боюсь, я не сумею вам это объяснить. Почему? Очень вы. Образованный человек, господин профессор. Кто же это у вас так? Как что? Конечно, нации. Почему конечно? А кому же кроме них нападать на рабочих? Не лгите. Национал-социалисты не нападают на немецких рабочих. Господа, прошу прекратить посторонние разговоры. Для каждого чистокровного немца... Эти разговоры не посторонние. Вы все, кажется, начинаете с ума сходить. Я действительно отказываю что-либо понимать. Тут не надо понимать. Тут решает кровь. Арийская кровь. Кровь? Когда под Верденом я был ранен, я не заметил, чтобы моя кровь чем-нибудь отличалась от крови других солдат. А я еврей. Приготовиться к операции. В моей лечебнице, господа, есть только врачи и больные, больные и врачи. Добрый день, Аня. Добрый день. Когда придет Вольф, передай ему, пожалуйста. Я и пои, я и корми, я и записки передавай, все я. Аня, потанцуем сегодня? Времени нет, да и на ноги ты наступаешь. А в случае танцует. Проклятая красная шайка. Я еще возьму у вас, матушка Вент. А когда же у вас будут деньги, господин? Э, матушка Вент, скоро денег у всех будет вдоволь. В золоте купаться будем. Когда придет Гитлер, все чистокровные немцы получат работу, остальных по зубам. Правильно, правильно, господин Краут. Такой прекрасный молодой человек и такой образованный. Образованный. Живет, ест, пьет, а денег не платит. Тоже жилет. Давно бы мне следовало вышвырнуть его вон. Что бы, ведь вы такая добрая женщина. Вышвырнула бы, да ведь он всю лавку перевернет. Это про кого? Добрый день, матушка Клент. Добрый день. Аня, мне ничего не оставила? Нашли, где устраивать главный почтант. Вот. Не сердитесь, матушка вам вредно. Здравствуйте, матушка Добрый день, госпожа Мирна. Добрый день, матушка да? Стакан молока. Вы все хороши, все хороши, Тефан доктор. Пейте побольше. Это ведь от молока, вы такая беленькая. Где ты пропадаешь? Ты уже целую неделю не был в лаборатории. Я был очень занятым. Рольф, ты просто лентяй. Нет, не просто лентяй. Я не знала, что и подумать. А ты обо мне беспокоилась? К сожалению, у меня нет более интересных дел. Инги, мне казалось, я пропустил только 2-3 дня. Чем это ты так увлечен, что даже не замечаешь времени? Ты влюблен, Рой? Влюблен. Может, скажешь, кто она? Она ужасна. Она занимается тем, что каждый день совершенно спокойно режет людей. У нее замечательный рот, задумчивые глаза. Но нос. Что нос? Ну, нос. Совершенно нормальный нос. Неважный... Хай, Гитлер! Рольф! Я его не боюсь. Я не об этом. О а чем? Эти слова не шутка. Хитлеровское приветствие? То, что за этим. А за этим? За этим дух резиновой дубинки и стального ножа. Идея нашей науки. Рольф, я это хорошо понимаю и хочу, чтобы и ты понял. Это убеждение твоего отца, Инга. Убеждение моего отца и мое. Германская наука должна быть очищена от французского и азиатского духа. Вот только что сейчас прошел этот дух новой гитлеровской науки. Ты что ж, ничего не видишь, что происходит вокруг? Или не хочешь видеть? А я это думаю о себе. Спасибо. Пожалуйста. Если ты заболела этим серьезно, я тебе очень сочувствую. До свидания. Тишина, уют, но прямо рай. Добрый вечер. Доктор Кампин. А где же наш старик? Профессор работает у себя в кабинете. Счетвиль? Отчельник? В такие дни бушуют стихия, ураган, смерть. А он... Да, господа выслыхали? В кафе Берлин сейчас выбили все стекла. Вот он. Теперь я отчет не увижу. Смотри. Угу. Ты был прав. Теперь нет никаких сомнений. виде вириданс. Молодец, ты его очень хорошо выделил. Так, завтра я могу спокойно оперировать. Но если ты и так будешь работать дальше, старик, мы с тобой мир перевернем. Мы изменим человека его снова сделай молодым, бодрым, жизнерадостным. Да, ты прав, отец. Мир нужно было давным-давно изменить. И человека вместе с ним. вот это не так легко. Ну, никаких но, мой мальчик, никаких но. Наука не знает непреодолимых но. Я имел в виду не только науку. Роль, дома? Господин Роль, дома. кто это к Деловой визит. Две девушки сразу. А это роль? Он стал такой нервный. Скоро этот нервный мальчик сделает вас бабушкой. Ставлю свою правую руку против вашей пуговицы, доктор Карлсон, что фашисты на выборах, Соберут самое больше 30% голосов. Это говорит вам журналист, демократ, наище, чем дышит страна. Вернер, я прошу тебя, играй, пожалуйста, танцуй, пой, делай все, что хочешь. Но только прекратите разговор, Хорошо? Я и без того каждый день сейчас в клинике сталкиваюсь с этими случаями политической хирургии. О, политической хирургии? Замечательно сказано. Запишу. А, запиши, запиши. Пусть напечатают. Эти огнестрельные ножевые раны не хуже, чем в мировой войне. Ну, Эльза, я тебя поздравляю. Твой маленький мальчик, который еще так недавно бегал в коротких штанишках, делает большие успехи. Какие? Увидите. Где Ройф? У него друзья. И довольно хорошенькие. Товарищи по университету. Я пошлю им кофе. зачем же? Я их сюда позову. Ну, веселее будем и потанцуем. Я считаю, что ты абсолютно не прав. Фашисты на выборах должны провалиться. Конечно. Все, что происходит за последнее время, говорит за то, что единый фронт получит большинство. Безусловно. Да. Ну, а если выборы будут сорваны? И что ты говоришь? Почему? почему? Они проваливаются на всех предвыборных собраниях. Правильно? Да, они проваливаются на всех предвыборных собраниях. И именно поэтому они разгромили Дом Литмеса. Они превращают все собрания в побоище. Вот почему я и думаю, что выборы будут сорваны. Но из этого не следует, что мы должны прекратить пропаганду. Наоборот, мы должны усилить пропаганду. Отец, я хочу объяснить тебе, ты так неожиданно вошел? Рольф, я не почерплю в своем доме митингов, чтобы это было в последний раз. Тебе надо работать, учиться, а не заниматься политической болтовней. Твое место здесь, за этим столом, за этим микроскопом, а не на трескучих собраниях. Твоя миссия ученого облегчать страдания людей, искоренять человечество тяжелых болезней. Способный, будешь хорошим ученым. Верхов, Кох, Пастер, вот с кого ты должен брать пример. А эти курящие девицы, они тебя ничему хорошему не научат. Отец, я прошу не оскорблять моих друзей. Эти люди отдают свой труд, свой талант, свою жизнь за счастье человечества. Ты не обижайся на меня, отец, но гениями человечества были не только Кох и Пастер, дальше которых ты ничего не хочешь видеть. Не учить меня, мальчишка! Я в свои годы по 20 часов в сутки работал. Неужели героика научных открытий тебя меньше увлекает, чем поножовщиной драка на ваших собраниях? Неужели и без того мало слез и крови в мире? Да, в мире много слез и крови. Но счастье человечества одной этой трубкой не устроишь, как бы гениально с ней не обращаться. Я читал Пастера и Коха, но там об этом ничего не говорится. А вот Маркс и Ленин это объясняют Отец, я очень люблю тебя, ты мне очень дорог, но нет силы, которая могла заставить меня отказаться от моих убеждений. Госпожа Мамлук, послушайте радио. В Берлине горит рейхстаг. Совершившимся фактом! Горит рейхстаг! Высоко летят снопы огня! Мы были близки к тому, чтобы красная чуба выползла из своих нор и погубила нашу Родину. Теперь пора действовать. Мы не допустим, чтобы коммунисты и евреи растерзали германский народ. Мы раздали красную сволочь так, чтобы она никогда не поспела поднять головы. Я сейчас приду. Рольф, ты куда идешь, Отец, ты слышал радио? Да, Рейхстаг подожгли коммунисты. это твои новые товарищи. Это ложь, это провокация. Рольф, я требую, чтобы ты немедленно прекратил всякую политическую деятельность. Я не могу этого сделать. Сними пальто, мне надо с тобой поговорить. Я сам был когда-то молод, я сам мечтал мир. перевернуть. Отец, я должен идти. Ах, ты должен идти, Рольф, да? Значит, все забыть. Забыть нашу работу, нашу дружбу. Отца, мать, дом, все забыть. Так? Я спрашиваю, так? Хорошо. Можешь идти. Больше, чтоб ты сюда не возвращался. Мне не нужны коммунисты в моем доме. Ты не уйдешь. Не сердись, Ты его знаешь, он погорячился. Мама, иди к отцу, успокойся. Мальчик мой, я боюсь за тебя. Куда ты идешь? Не беспокойся обо мне, я скоро. Ну, Рольф! Рольф! Зададите. Какой вы сегодня шикарный. Ах, господин Крауза торопится на костюмированный бал. Спокойно. Спокойно. Мы зададим такой бал, который ищу. Еще... Мир не видел. Поняли. разыгнулась большая черепстаг аресты коммунистов. В Шарлоттенбурге арестован в коммунистической партии Тельма. В технологическом институте обнаружена большая коммунистическая организация. Арестовано 15 студентов, трое из них при попытке к бегству убиты. Я хочу знать, где он, что с ним. газетой? Газета уже давно не выходит. Типография наша разгромлена. Я это уже слышал. Но я тут вижу всю редакцию. Вы живы, здоровы. Ваше здоровье. Ну, что у нас и повесили? А? Правда? Мы никогда не работали в подполье. Ну что ж, будем учиться. Русские коммунисты прошли это. Шли, как вы знаете, с честью. Путь Ленина, путь Сталина, это путь геройства и славы. Не нам отказываться, товарищи. Особенно теперь, когда наш Тельман в тюрьме. Одним словом, друзья мои, будем работать так, как требуют условия подполья. Пятерками. Ваша пятерка держит связь со мной только через Эрнста. И задача вашей пятерки газета. Регулярный выпуск газеты. Но нам понадобится очень много бумаги. Вчера два товарища пытались купить, их задержали. Милые мои, газета должна быть. Но где достать бумагу? Ну, если у нас не хватит умения достать бумагу, тогда, конечно... Я достану бумагу. Ну вот, оказывается, не так сложно. должна помочь в создании единого фронта. Поэтому основным материалом для нее должны быть заметки рабочих. Товарищи, нужно уходить. в Берлин. Сегодня десятое. 25-е я буду здесь. В этот день выйдет первый номер нашей газеты. Так? Да. Ну прекрасно. Желаю успехов. Благодарите музыкантов. Прекрасный вальс и хорошо играет. И главное в Да. Четверть тонн А ты знаешь, сколько это четверть тонн? 250 килограмм Ну, то ты что ж думаешь, каждый день будет пропадать 250 килограмм бумаги, и никто ничего не заметит? Никто ничего не заметит. Если эти четверть тонны вырабатывать сверх Ты здорово придумал. Данных людей-то нет. Не все ж такие сознательные. Вот для них-то и делается газета? Хай, Гитлер! Хай, Гитлер! Ну, да, в и не, можете меня поздравить. С сегодняшнего дня я назначен комиссаром нашей клиники. Поздравляю. Понимаешь, мне одному трудно справиться. Мы тебе поможем. Ну, договорились? Господин Бернс, время для посетителей кончилось. Господин Бернс, фрайл, доктор, ошибается. До окончания приема остался целый час. Для тяжелобольных у нас имеется особый режим. Тяжелобольные лежат. Френдоктор еще раз ошиблась. Я прошу вас немедленно оставить клинику. Вы очень любезны, но я имею право здесь быть и остаюсь. Рольф, да уходи же отсюда скорее. Клиника занята штурмовиками. Спасибо, Пожалуй, мне надо уйти, пока ноги целы. До свидания. Кто будет делать операцию? Профессор. Нет. Операцию будете делать вы. Это распоряжение профессора? Доктор, кажется, напоминаю вам. С сегодняшнего дня распоряжаюсь здесь я, а не профессор Мамлюк. Простите, профессор сказал что он будет делать операцию. Я не понимаю, зато я понимаю. Я, комиссар клиники. В немецкой клинике могут работать только немцы. Поняли? Господин комиссар, профессор Мамлюк является крупным немецким ученым и руководителем клиники. И мы, врачи, будем выполнять его распоряжение. А вам не кажется, доктор Вартер, что то, что делает еврей Мамлюк, может делать любой из вас с таким же успехом. Ах, это вы о нас беспокоитесь? А Я думал, что вы сами хотите заменить профессора. Вы слышали мой приказ? маску. Больной ушной? Господин старший врач Карлс, вы так выполняете мои распоряжения? Говорите, доктор Гельпах. Операцию будет делать доктор Карлсен. А вам предлагаю немедленно покинуть клинику. Что такое? Ничего не понимаю. Доктор Гельпах, вы превышаете ваши полномочия. Доктор Карлсон, я приказываю, операцию делаете вы. Доктор Гельпах, вы не мешаете работать. Напоминаю вторично. В ваших услугах мы не нуждаемся. Доктор Гельпах, за работу в клинике отвечаю я. Немедленно уходите отсюда. Ицик распоряжается. И пищи Ицик хочет выгнать нас отсюда! Let's go! вы могли допустить такое издевательство? Это позор для нашей партии. Вы плохо знаете программу нашей партии. Но вы его ученик. Я прежде всего национал соцарительный. А вы, правильно? Дайте мне мою рабочую корзиночку. Как плохо в этот раз выгладили белье, Избили твоего отца. Они гнали его по улице, издевались над ним. Доктор Герпух, у господина штаб-шефа тяжелый припадок печени. Нужна немедленная операция. Необходимо обеспечить его всем самым лучшим. Я сам буду оперировать. Освободись коридор! Освободись коридор! Что такое? Черт! Комиссар, освободись коридор! ассистируйте вы и доктор Инги? Кто? Нет, операцию буду делать я. Вы понимаете, какую ответственность вы берете на себя? Вы отвечаете мне за эту операцию? Будет сделано все возможное, но в пределах... Медицины? Успокойтесь, примите. Профессор мамок много делал таких операций и всегда они проходили хорошо и благополучно. Профессор приехал? Нет, его не будет. Разве не профессор Мамлюк будет делать операцию? Операцию будет делать доктор Гельпах. Гельпах, Гельпах. Я такого врача не знаю. Принц шеф. Гельпа – это я. Я – старший ассистент профессора Мамлока и считаю своим долгом вас оперировать. Срочно доставить сюда профессора Мамлока. Оперировать будет он. Произошло тяжелое недоразумение. Доктор Гельпах поступил самочинно, и он понесет наказание по всей строгости закона. Вся клиника, доктора, больные и мы возмущены этим фактом. Очень прошу вас вернуться в клинику. Господин профессор, дело идет о спасении человеческой жизни. Время терять нельзя. Вашу клинику доставлен больной. Необходима немедленная операция. Вы один можете его спасти. Господин профессор, я понимаю ваше состояние, но неужели из-за этого недоразумения, из-за этого гельпаха должна погибнуть человеческая жизнь? Профессор хочет привести себя в порядок? Больной? Нет, но я бы хотел... Ассистирует доктор Карлсон и доктор Ринги. Посторонних прошу удалиться. Ясно сказал. Посторонним удалиться. Я комиссар клиники и останусь здесь. Клиника, кабинет профессора Мамлек. Алло! Алло! Алло! Мне стыдно смотреть вам в глаза, профессор. Я до сих пор не могу прийти в себя. Но вы с нами, это сейчас самое лучшее. Как я рада, господин профессор, что вы вернулись. Ха! Господа, замечательный закон. Слушайте, разрешается не сражавшимся на фронте во время войны, оставаться на государственной службе. Теперь тебя никто не тронет. Мы, врачи, можем только приветствовать этот закон. Я счастлив, профессор. Я была убеждена, что все это недоразумение. Да, но этот закон напечатан уже во всех газетах. Вы не забывайте, что кроме Германии есть еще целый ряд государств. И нам, к сожалению, пока приходится считаться с их мнениями. А в клинике хозяин вы. Ай, Виттер. ай что ты волнуешься из-за этого еврея? Поступай так, как ты находишь нужд. Читали, Господин Ковиссар, новый закон? закон? Закон есть воля большинства. Я искренне рад, что воля большинства для вас закон. Прочтите вот это. Мы? Ниже подписавшиеся больми клиники мамлюка категорически требуем освободить нас от услуг еврея-мам. Покажите мне эту бумажку. Покажите мне эту бумажку. Ханс, успокойся. На вашем месте, господин мамлюк, я вел бы себя не так вызывающим. Я рекомендовал бы медицинскому персоналу присоединиться к заявлению больных. Мы должны подписаться под этим? Нет, подписаться должны только те, кто с этим согласен. Не правда ли, господин старший врач Карлсон? Доктор Гельпах, это дело ваше. Мне казалось, что у нас одно общее дело. Ну что ж, жаль будет, конечно, потерять такого врача, как вы, доктор Карлсон. Но что делать? Доктор Вагнер, а вы как думаете? Моего имени под таким, извините, документом никогда не будет. Доктор Вагнер, я никого не заставляю подписывать. Я просто искренне предупреждаю коллег, что вы потеряете работу не только в этой клинике, но и вообще где бы то ни было в Германии. Я ничего не подписывал. Нам даже никто не приходил. Вас обманули. Так кто же из вас подписал эту бумагу? Дорогой профессор, я к вам приехал из Америки. Вы спасли мне жизнь. Покажите Разве мне этого негодяя, я? господин профессор. И я своей больной рукой. Почему, собственно, я должен подписать это заявление? Я не врач и не больной. Ваша подпись, как свидетель и как представителя прессы, имеет некоторый интерес. Но вы сохраняете за собой право свободного выбора между германским народом и его противниками. Я всегда был вместе с большинством. Вы всегда были порядочным человеком. Сестра Гедвига, вы распишитесь вот тут внизу. Я не подпишу. Боюсь, что вы пожалеете об этом. Я пожалею, если останусь работать с таким, как вы. Это ложь. Это клевета. Никто из больных не подписывал эту бумаги. А это тоже клевета? Доктор Карлсон, доктор Вагнер, доктор Мюллер, доктор Хенкель и Вернер Зейдер. Полагаю, что комментарии не требуется. Thank <laughs> you. А-а-а, Мамлю. а, господин Мамлюк! Ну, а -а -а. Доктору Мамлюку за храбрость. Верден, апрель 1916 год. Какая неприятность! Вы говорите о вашей неудавшейся сценировке? Доктор Инги, в политике все средства хороши. Германский народ должен уничтожить своих врагов, и он уничтожит их. Да, германский народ уничтожит своих врагов. Ну вот теперь я вижу в вас прежнюю инги. Никогда не следует забывать, что вы национал-социалист. Мы надеемся спасти ему жизнь, для того, чтобы снова издеваться над ним. Бедная госпожа Мамлек, такое несчастье. Он о сыне все спрашивает, о Рольфе. Матушка Вент, а вы давно не видели его? Давно, давно не видела. Анне, ты не встречала его? Нет. И вечером они нас ждут. Надежда на молоко есть? Завтра утром. Матушка Вент, когда будет молоко? Молока нет. Ну, дайте тогда две булочки. Надежда на молоко есть? Завтра утром. Надежда на молоко. Завтра утром. А завтра будет молоко? Этому будет когда-нибудь конец? Ты что ж хочешь, чтобы пришли нации и опечатали мою лавку? Ну, ребята, молоко у вас готово. Добрый день, матушка Вен. Завтра утром. Довольно с меня, слышишь? Ни одного бетона больше. Ну, как ваше здоровье, матушка Вэн? Уходите отсюда. Тогда ухожу, ухожу, ухожу, ухожу. Ты посмотри, я кое-что написал. Хорошо. Надежда на молоко есть? Надежда есть, а молока нет и не будет. Прочь отсюда! Не беспокойтесь, она нездорова. Завтра утром. Там молока. Его толстые рожи молока, когда больным нет молока, когда детям нет молока. Пейте лимонад, бездельник, все с ума восходить. Молока, молока, откуда я его возьму? Я же не корова. Лавкин, ваш пика Что же, сматывать стоит? вам здесь нужно? Ничего, кошечка. Смотрите, он еще лезет за прилавок. Как вам не стыдно, пожилой человек? Пошел вон отсюда! <звук> Что вам тут нужно? <звук> Что за хулиганство? Подождите. Сейчас мы их выгоним. А, чёрт! Куда куда? Стой, куда Чёрт, все брюки А да, ты пойди, посмотри, кем он едешь. Да. Сейчас, Там где-то была пойди. Сейчас, пойди. не вижу, Сейчас, пойди. Сейчас, пойди. Сейчас, пойди. Да пойди. его пойди. Сейчас, пойди. Сейчас, кто Сейчас, пойди. Сейчас, пойди. Сейчас, Я, я пришёл. я? Я по делу. Ах, по делу? Если я еще раз увижу тебя по такому делу. Дай объяснить. Будешь со мной разговаривать в дестапо? Да я и а как? как можно так с людьми обращаться? Вы не ошиблись. Ты что здесь разыскиваешь, мерзавец? Ну, больше ты не будешь совать свою толстую морду в мои бидоны. Вон! А ну? красивая форма Франц. ты получил повышение В воскресенье я свободен потанцуем В воскресенье я тоже свободен добрый вечер Надеюсь, ты на молоко есть может быть завтра утром что завтра утром будет молоко да Макс вент первый литр камня что там так тихо а что сейчас произошло? Где Краузе? Он пошел в пивную. Ах, как вовремя потух свет. Он, он так же вовремя и зажжется. Пока Ой. здесь живет Краузе, мы можем совсем спокойно работать. Кстати, этот герой получил повышение, он работает в гестапо. Нададили мне ваши надежды. А, доктор запрестил тебе читать газеты. Я сам, доктор. Каждый раз после чтения у тебя поднимается температура. Температура у меня поднимается от таких разговоров. Профессор, вы опять читаете газету? Он никогда так не интересовался политикой. А теперь, когда ему запрещено, он только и требует газет и газету. И так переживает, волнуется, как будто бы его самого обвиняют в поджоге так Какая речь! Какое мужество, какая сила в этом человеке. Чем там, в Лейпциге, перед судом, он не защищается. Он обвиняет. Профессор, в нашей клинике только врачи больные. Больные и врачи. Никто меня не понимает. Где Рольф? Найдите мне Рольфа. Я постараюсь найти его. Постараюсь. Рольф Мамлок. Рольф Мамлок, Роль Мамлок, Мамлок, Мамлок, Такого в наших списках нет. Попытайтесь справиться в бюро штурмовиков. Следующий. У нас нет. Может быть, вы узнаете в гестапо на Вилленд Следующий. Простите, Стефан, к сожалению, мы ничего не знаем о роли с этим Следующий. Стефан Пауман. Мама. Нет. Кто собрал? Проезжай. гараж никого не пускай. Понял? Понял, понял. Поезжай. Да ну, вот он, наконец, наш первенец. Еще пахнет краской. Очень хорошо. Детя сегодня не уснёт от огорчения. А мы постараемся, чтобы у него вообще была храническая бессонница. Превосходная статья о маме -птице. Мне легче делать бумагу, чем писать на ней. Мерзавцы, Такого человека довели до самоубийства. Он каждый день ездил к моему малышу, и за это не взял ни одного ценига. Напишите молодежи. Нас учат держать пинтовку, но мы не знаем, как обращаться с книгой. Надо написать, как нас предали, наши вожди. Были социал-демократы, а сделались сволочку. Надо писать про все. Только не про политику. Не про политику. Про политику, значит, нельзя. Ну хорошо. А против Гитлера можно? Против Гитлера нужно. Да, потому что это не политика. Это зоологический сад, выпущенный на свободу. Все это правильно, товарищи. И обо всем надо писать. Но писать будете вы сами. У кого что наболело, пусть об этом и пишет. Ведь это не простой лист бумаги. Это гнев, ярость и боль немецкого народа. Еще нужно не только писать, но нужно, чтобы читали газету. Десять, двадцать, тридцать читателей на экземпляр – это столько же друзей и помощников. Ну что, все собрались? Проезжай, Густав. Черт возьми, почему у него так низко сели рессоры? Машина пустая. Ну давай, сейф, открывай. Нельзя. Открывай уже поздно. Открывай, открывай. Нет, в гараже больше нет. Тише. Вот мы здесь разные люди, ну то есть различных политических убеждений. Но у нас общий враг, и бить его нам нужно сообща. Вот это и есть единый народный фронт. Вы сами хорошо знаете, что своим молчанием вы только ухудшаете ваше положение. Я прекрасно знаю, как у вас хорошо подвешен язык. Вы думаете, я забыл ваше красноречивое выступление на бумажной фабрике? интересное случилось культурный человек сын профессора и вдруг такая плохая память ну как это может быть чтобы вы забыли имена своих лучших товарищей и там ко мне хороцове разговаривают речь о старых друзей. Ну что ж вы, обнимитесь, поцелуйтесь. Мы умеем ценить настоящую дружбу. Ну, протяните друг другу руки. Помогите им поздороваться. Значит, вы не хотите говорить? Так вот и будете молчать. Ну что ж, хорошо. Я вас доставлю говорить. Где вы достали бумагу вот для этого произведения? Я вас последний раз спрашиваю, где достали бумагу? Теперь ты будешь говорить? Хочу! Хочу, вы что, молчите, чрт полость, отрал! Действуйте! Человек пять! Десять! Вы слышали, ну? Устыки Купите. Лучший подарок вашим мужьям. Укротитель гал. Успокой Я через несколько дней вернусь. что с тобой, Франц? Ты болен? Нет, я здоров. Ух, какой ты мрачный, прям как медведь в берлоге. Тебе можно? Да, да, входи. Да что с тобой, Франц? У тебя что-нибудь случилось? Тебя уволили? Ничего. Работаю. Ты как видно с левой ноги встал. А мне хотелось сегодня потанцевать. Ну тогда сиди дома. Танцевать? Да. Со мной? С тобой? Ну давай, давай, пойдем, одевайся. Пойдем, Франц. Нет, ты серьезно? Ну какой чудак, Конечно, серьезно. А не... ну, Одевайся, одевайся, одевайся. надевайся. Я... кутнем. А Мы там увидим. Сейчас. Ой, иду. Почему? А Эрнст? Ах, Эрн. Да ну. Он настоящий парень. Бывает лучше. Лучше? Плохо ты его знаешь. Эрнст и Рольф замечательные парни. Они молчали. Ни слова, ни звука. Их били, били, били. не сказал. Я ничего не сказал. Молока больше нет и не будет. Опять и не каждый будет. Так. Каждый день одно и Но то же. господин, министр говорил. Я что... не министр, я честная женщина и не умею зубы заговаривать. Раз нет молока, значит нет. У меня больной ребенок, а я два дня не получала молока. Что это за порядок? Формы корме с нас обещаниями. Нет молока, нет масла, только картофельная шелуха. тем как во время войны. Каждым днем все хуже и хуже. Нельзя не, не толкаться, молодой человек. То мы не посмотрим на вашу прекрасную форму. Анюхочка, не пахнет ли его форма нашим маслом и молоком? Зачем еще ты вы себе отъели такую морду? Держите-ка язык и зубами. Они только ругаться и умеют. И бить безоружных. В будем купаться. Солочи, в крови выкупался. Молчите вы, пока целы. А Крауза скажет слово, а потом кричит. Я этого не говорил, я этого не говорил. Еле из него вытянула. Значит, завтра их в 6 утра перевозят в концлагерь? Да. Черт, надо попытаться выручить ребят. Очень мало времени осталось. Может быть, лучше обождать, пока их перевезут в концлагерь? И потом, И потом сможете... их убьют при попытке бегства. Нет, надо действовать немедленно. Стойте. Так вы говорите завтра в 6 часов утра? Да. The Кто с тобой? Ну вот и готово. Сейчас мы проберемся к матушке Кевин и вызовем доктора. Инге? нельзя. Надо идти в другое место. Я больше не могу, иди один. Нет, мы пойдем вместе. Зачем гибнуть двоим, когда один может спастись? Это плохая арифметика Эрнст. Подожди, здесь я сейчас вернусь. Мне необходима твоя помощь. Что хочу? Ранил Эрнста. Эрнста? так где же он? Я его сейчас приведу. Вам приятно влага. Вы цветете. Вы благоухаете. Вы улыбаетесь. Но ведь и я тоже человек. И я тоже хочу улыбаться. Мы удалим пулю. Операционную. Инги, никто не должен знать, что мы здесь. Ты понимаешь? Добрый день, доктор Инги. Добрый день. А, -а, -а пулевое ранение. Нет, доктор Вагнер. Это ранение Рельсой. Случай на производстве. Как? Это случай на производстве? Да, да. А ваше мнение, доктор Вагнер? Откуда вы? Что за вами? Доктор Вагнер, мне очень важно знать ваше окончательное мнение. Да, это типичный случай на производстве. Вы правы. Ну вот, а теперь мы вам удалим пулю, и все будет хорошо. А вам, Рольф, я бы рекомендовал поскорее покинуть клинику. Да-да, иди, Рольф. Без тебя я никуда не уйду. Ну, тогда он придется подождать. Хорошо, я подожду. Только не здесь и не в таком виде. Возьми и переоденься. Да, опасное у вас производство, но нужное... Один профессор. Что? К вам пойти. Что? Рольф. Рольф? Отец. Рольф. Рольф, дорогой мой. Наконец-то, <ролица> <ролица> <ролица> мальчик мой. Отец, я все знаю, что с тобой произошло. Нет, нет, мой мальчик. Ты не знаешь, что со мной произошло за последнее время. Не волнуйся. Тебе нужно скорее поправиться и уехать в Как уехать? Нет, я отсюда никуда не уеду. Меня не напугаешь, я старый солдат. Ты завтракал, Роль, я сейчас позвоню. Нет, нет, нет. я уже могу. Ты речь Димитрова читал? Читал. Какой человек. Такие люди всегда побеждают. Ну, молодой человек, теперь вы можете танцевать. Благодарю вас, доктор. Вас ждет внизу скорая помощь. Она вас доставит туда, куда вы скажете. А Рольф? Ну, о Рольфе не беспокойтесь. Говорю тебе, видел своими глазами. Сейчас в дежурку лезли волы. Уже, проклятый пьяница! Я должен пройти доложить начальник. Боже мой! еще пойдет в начальство. Он хочет, чтобы его прогнали с работой. Сбежало восемь человек коммунистов? Ах так. Да-да, отец у нас. Понимаю. Обязательно буду следить. Ай, Витлер. Доктор Вагнер, позаботьтесь, пожалуйста, о второй машине, а я сейчас привезу Рольфа. Ай, Витлер. Ай Витлер. Ну, как у вас прошло дежурство? Хорошо. Никаких серьезных случаев не было. Вы сказали неприятную новость. Какую? Сегодня ночью сбежало 8 человек коммунистов. Среди них Рольф Мамлюк. Из Бестаха? Ну, как же это могло случиться? Господин комиссар, что вам? Клинику Лизы вольф. Ну, вы их задержали? Нет, нет, они лезли вот через то окно. Сюда, в дежурку. Вот в это окно? Почему же я их не заметила? Похоже на то, что вы вчера перехватили лишнее. Видите? Мне так ясно еще показалось, что один из них был похож на сына нашего профессора. Стой, стой, Какого профессора? Господина Мамак. Дайте по 23. Пришли немедленно людей. У меня есть предположение, что Рольф Мамлюк находится на территории клиники. Да, да. Рольф, пора. Как уже? День да, похищения тебя. Отец, береги себя. Иди, иди, мой родной. Иди. Скорей, скорее иди. Они побежали туда. Что я могу сделать с этими людьми? Они слыбаются в мою лобку, они требуют молока. Откуда я его забери? Отбой, не я когда мы не будем. Довольно болтать. Отцепить свои дом. Вас бы собаке отцепить. Одним коричневым меньше, и то слава Богу. Ред да, тюрьмы плеска много, жестов. Да, Подождите, да, они еще притащит пушки и танки. Оружие для да, черта да, ожрать нечего. Прекратить безобразие. Боюсь, задал. Стреляйте. Стреляйте. Убивайте женщин, стариков, детей. Вас этому хорошо научили. Вам за это хорошо заплатят. О, я вас понял теперь. Я вас хорошо понял. Но вы ни у кого не отнимете право на труд, на жизнь, на мысль, вы останетесь в памятью потомства, как шуткой страшный сон. Травите ученых, годите их, сжигайте книги гениев, все равно позначили. Я люблю Германию, Германию великих ученых философов, поэтов, Германию величайших человеческих открытий, Германию труда и мира, но не вашу Германию, а зверевую страну пыток, слез и крови, страну войны и палачей. Заткните ему глотку, молчок! Такой Германии жить страшно, и такой Германии не будет да молчи, не путья! Стреляйте! Стреляйте из ваших пулеметов, пока их у вас не отняли. Но их у вас скоро отнимут! Их у вас скоро отнимут. Куда вы? Куда Они же нас расстреляют. Слышите? Приготовьтесь! Да, приготовьтесь к решительной борьбе, товарищи. Им мало отдельных убийств. Им мало угнетения только своего народа. Они хотят повести открытую борьбу против всех народов. Но фашистские варвары будут уничтожены. Я клянусь памятью моего отца быть достойным его во всем. И в жизни, если понадобится... Смерть. Уж если кому умирать, товарищи, только не нам, нам жить. Для нас наша Родина, за нас наше будущее, нам любовь всего человечества. Поэтому выше головы, горячей ненависть врагу, крепче братское купожатие.